Всем привет! С каждым днем космос осваивается человеком все больше и больше. И это порождает новую волну мечтателей, которые хотят побывать на орбите Земли. На сегодняшний день существует несколько способов побывать в открытом космосе. Можно стать кандидатом в космонавты и в дальнейшем отправиться на МКС, записаться на участие в программе по созданию колонии на Марсе или стать участником космического путешествия. Но попасть в число космических туристов могут единицы, так как такой полет стоит несколько десятков миллионов долларов. А у большинства из нас нет такой суммы денег. В этом видео вы узнаете, как можно осуществить свою детскую мечту гораздо дешевле. Стать космонавтом На сайте Роскосмоса периодически проходит отбор в отряды космонавтов. Чтобы попытать счастье, нужно подать заявление вместе с большим пакетом документов. Дальше нужно ждать. Ответ может прийти через пару недель или через несколько месяцев. Заявки рассматривает комиссия по отбору, куда входят профессионалы из разных направлений деятельности Центра подготовки космонавтов. Если вы не пройдете, то никакие знакомства не помогут. Нет. Плохое здоровье не исправит никакая рекомендация, так что здесь стоит рассчитывать только на себя. По статистике приходит от 300 до 800 заявок, и больше половины из них сразу отсеиваются на этапе заводчного отбора. Для кандидатов в космонавты существует несколько критериев. Во-первых, как говорилось ранее, хорошее здоровье, так как человек полгода находится там, куда невозможно вызвать скорую помощь при первой необходимости. Существует врач экипажа, но он находится на земле, и с ним можно общаться только дистанционно. У космонавта на МКС есть только он сам, поэтому здоровье – главный пункт при отборе. Во-вторых, возраст. До 35 необходимо попасть в отряд в качестве кандидата в космонавты. Ааа, я слишком стар для всего этого дерьма». А полететь на Международную космическую станцию можно и в 50 также важен рост он должен быть от 150 до 190 сантиметров если претендент выше ему физически будет неудобно сидеть в спускаемом аппарате и в третьих отличное техническое образование гора прочитанной литературы не спасут вас при аварии на станции а знания прибора строения очень пригодятся в основном рассматривают претендентов которые окончили вуз по одной из специальностей информатика ядерная энергетика астрономия химия летные специальности и тому подобные Пройдя заочный отбор, вас пригласят в Центр подготовки космонавтов. Здесь вас проверят от и до. Придется пройти собеседование с психологом, сдать тесты на профпригодность, еще раз сдать все медицинские анализы для подтверждения имеющихся, а также пройти дополнительное обследование. В среднем очный отбор длится 2-3 недели, но пройти его удается не каждому. Пройдя оба этапа отбора, вы становитесь кандидатом в космонавты. Вам предоставляют общежитие рядом с ЦПК, и первые два года будете проходить курс общей космической подготовки. После чего сдаете госэкзамен. Если прошли его успешно, в трудовой появляется запись «Космонавт-испытатель». Если нет, то отчисляют. Далее попадаете в группу специализации, где учатся минимум четыре года. Здесь изучают бортовые системы, подтягивают физические данные Проходят специальную парашютную подготовку и совершают полеты в лаборатории, которые имитируют кратковременную невесомость. Заключительный пункт – это этап подготовки в составе экипажа, который длится еще два года. После него вы уже точно полетите в космос. Но существует вероятность, что за время обучения ваше здоровье ухудшится, и медицинская комиссия не сможет вас допустить до полетов. Но это не точно. Колонизировать Марс Несмотря на сомнительную идею навсегда покинуть Землю, более 200 тысяч человек со всего света уже подали заявки на участие в экспедиции, цель которой – основать на Марсе постоянно действующую колонию. На первом этапе отбора главным критерием, как и в первом случае, служит здоровье. Кандидатов, чья физическая форма не позволит им перенести перелет, отсеивают сразу, включая хронических диабетиков, сердечников и астматиков. Позднее планируется снизить эту планку, но только после того, как у колонистов увеличится объем доступного медицинского обслуживания. Следующий этап заключается в собеседовании с каждым из оставшихся кандидатов, пока до этой стадии дошли 660 человек. Хотя при подаче заявки не требует наличия университетского образования или даже каких-то конкретных навыков, подразумевается, что вы должны обладать знаниями о Марсе и о планируемой экспедиции, а также отдавать себе отчет в том, на что идете. На этом этапе мы отсеиваем всех. Кто не может связано объяснить, зачем они собираются лететь на Марс, почему они участвуют в программе и что вообще происходит рассказывает норберт крафт медицинский директор программы mass one и ответственный за подбор первой партии потенциальных марсианских поселенцев доктор также надеется получить предварительное представление о том насколько успешно тот или иной кандидат вольется в коллектив так как задержка связи с землей будет составлять около 40 минут и экипажу зачастую придется действовать самостоятельно не дожидаясь подсказок от центра управления для этого требуются люди, способные спокойно и надежно работать вместе, без выяснения отношений друг с другом, порой в условиях, опасных для жизни, и не полагаясь на помощь Земли. У нас тут проблема. А заключительным этапом будет изоляция. Вас поместят в симулятор марсианской базы для изучения способностей к существованию в замкнутой среде. Ведь именно этим вам и предстоит заниматься, если дело дойдет до реальной экспедиции. Космическое путешествие. Но если вам не по душе годы тренировок и билет в один конец на Красную планету, вы всегда можете воспользоваться туристическим полетом, который стоит от 20 до 50 миллионов долларов, в зависимости от времени пребывания на МКС. Но и здесь главным критерием служит здоровье. Это необходимый пункт даже для тех, кто летит в космос как турист. А также необходимо пройти полугодовую подготовку. Все это время вас будут учить, как нужно жить в условиях невесомости. Космическому туристу не надо знать, как осуществлять стыковку кораблей со станцией, но он должен обеспечить свою жизнедеятельность на борту без помощи других членов экипажа. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.